Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня расскажу вам об астрологической погоде на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой инстаграм и телеграм-канал. Ссылки в закрепленном комментарии. Благоприятная неделя. Планетарные влияния приносят нам жизнерадостность, оптимизм, гармонию в личную жизнь. Венера и Марс в соединении. До 6 марта в Козероге. А 6 марта утром обе планеты переходят в знак Водолея. Подробнее об этом я рассказывала в астропрогнозе на март. Посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Судьбоносная неделя для многих. Положительные влияния Марса и Венеры способствуют популярности у представителей противоположного пола. Для одних это встреча с новым романтическим партнером, для других гармонизация существующих взаимоотношений.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 Что провоцирует раздражительность, обостренную чувствительность, эксцентричность, склонность к крайностям в суждениях и поступках, стремление сразу удовлетворить свои желания. Возможны проблемы с друзьями и коллегами, в том числе материального и эмоционального характера. Появляется тенденция к разрыву устаревших взаимоотношений могут возникнуть проблемы с электропроводкой, офисной техникой, что влечет за собой нарушение порядка работы. Положительная сторона аспектов сегодняшнего дня – это то, что планетарные влияния способствуют усилению стремления к духовной свободе и независимости. Люди стремятся к борьбе против несправедливости. Появляются многочисленные оригинальные идеи. Двадцать восьмой лунный день. Символ лотос, время духовного роста, постижение высших истин, обретение внутренней силы, подходящий день для работы с чакрами. То есть на внутреннем уровне день очень благоприятный день силы, на внешнем уровне возможны некоторые препятствия, в основном обусловленные импульсивностью. 1 марта во вторник убывающая луна в водолеем 29 лунный день который у многих вызывает двоякие чувства время темной лунной богини гекаты символ гидра которая была убита Гераклам. также водяная змея спрут с 4 утра до 22 53 период луны без курса нельзя ничего нового начинать не время для планирования Лучше всего заниматься домом и хозяйством с самыми необходимыми бытовыми и житейскими делами. Подходящее время для того, чтобы разрывать фальшивые связи, гнать прочь мрачные мысли. Подходящее время для того, чтобы проводить чистку организма и жилища. Подводить итоги прошедшего лунного месяца. Старайтесь не пускать никого к себе в душу, даже если ваш собеседник внушает вам доверие. Хороший день для внутренней работы, чтения полезной литературы, любимой книги. Делайте то, что поможет вам сохранить в этот день гармонию в своей душе. Нейтрализовать негативные влияния помогут камни. Черный жемчуг, перламутр, обсидиан, кахалонг, белый опал, лабрадор, цветная яшма. 2 марта в среду убывающая луна в рыбах. 7 утра пяти минут 30 лунный день который бывает очень редко его символ золотой лебедь день любви прощения подведения итогов за предыдущий месяц время гармонии с самим собой и миром также благополучного завершения дел чувствуется что все неприятности позади впереди новая глава жизни каждый получает то чего заслуживает и чего хочет сам обострена интуиция и эмпатия, легче понять суть событий и причины поступков окружающих. Люди охотнее идут на контакт, готовы к компромиссам, сознание чистое. Не бойтесь показать себя настоящего, открыться другим людям, пусть даже вы знакомы недолго. Это поможет найти своего идеального партнера, близкого друга, а может быть свою настоящую любовь. Камни 30-го лунного дня, белый коралл горный хрусталь и турмалин. 19:35 по киевскому времени новолуние в рыбах и с этого момента начинается первый лунный день, то есть луна растет. об этом астрологическом событии сделаю отдельное видео в ближайшие дни. подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. в этот день солнце и Уран в гармоничном аспекте, Сатурн и Меркурий соединяются в Водолее. Люди проявляют осторожность, свойственна некоторая медлительность в принятии решений и пассивность в действиях. Однако практически исключаются ошибки. Планетарные влияния помогают достичь порядка в делах, способствуют точности, пунктуальности, упорству в работе и учебе. 3 марта в четверг растущая Луна в Рыбах соединяется с Нептуном в гармоничном аспекте с мощным соединением Марса, Венеры и Плутона в Козероге. Этот аспект ощущается также 2 и 4 марта. Создает благоприятные условия для серьезной работы, решения финансовых вопросов, особенно касающихся совместных ресурсов, вложения средств в долгосрочные проекты. Период Луны без курса с 23.44 до 2.52 утра следующего дня. Второй лунный день. Его символ – рог изобилия. Хорошо начинать цикл физических упражнений или в более глобальных масштабах новый жизненный цикл. Благоприятный день. Планетарное влияние способствует творческому вдохновению. Усиливается интуиция. Формируются подходящие условия для познания своего внутреннего мира, духовного развития. Время романтики, благополучного разрешения семейных вопросов, устранения противоречий, исцеления души и тела. Кто работает с энергиями стихий, используйте этот день. Вода очищает, огонь придает сил и энергии, воздух гармонизирует мыслительные процессы, а земля помогает получить материальное удовлетворение. Подходящий день для гармонизации пространства с помощью стихий, исцеления ситуации. 4 марта в пятницу растущая Луна в Овне. Продолжаются благоприятные влияния предыдущего дня, но уже на другом уровне, более явном, с видимыми результатами. Третий лунный день, символ Барс или леопард, готовящийся к прыжку. Время активной борьбы, напора, достижения целей. Хороший день для занятий воинскими искусствами, активными видами отдыха а также физической работы дела и проекты начатые в этот день принесут быстрый хороший результат а занятия связанные с планомерностью и последовательностью действий требующие усидчивости и старательности лучше перенести на более подходящий период энергетические и финансовые ресурсы расходуются импульсивно а появляются неожиданно удачное время чтобы проявить лидерские качества повести за собой окружающих вдохновляя их на новые дела интенсивно развиваются рабочие процессы продвигаются профессиональные интересы если деятельность уже набрала обороты то сегодня и завтра не стоит ее ограничивать или вносить необходимые корректировки 5 марта в субботу растущая луна в овне в гармоничных аспектах с меркурием и сатурном Успешная интеллектуальная деятельность. Можно решить многие задачи, в том числе с помощью интуиции. Четвертый лунный день. Символ древа познаний. Хорошее время для чтения профессиональной литературы, повышения квалификации, получения нужных знаний, обучения. Полезные новые знакомства, переписка и телефонные разговоры. Все это принесет пользу и кажется эффективным. Можно внедрять новшества, практически рациональные идеи. Удачно складываются короткие деловые поездки, покупки. Многие люди получат долгожданное приятное известие, почту или посылку. Реорганизация рабочей обстановки и методов производства повысит производительность труда в будущем.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 6 марта в воскресенье растущая луна в Вовне до 9.59 по киевскому времени, после чего приходит знак Тельца. Утро напряженное, луна в квадратурах с Венерой, Марсом и Плутоном. Могут быть тревожные сны, плохое настроение при пробуждении. Период луны без курса с 6 утра до 10 утра. И с этого момента начинается очень благоприятный период. Луна в Тельце в статусе экзальтации. Венера и Марс уже соединились в Водолее. Время любви, вдохновения, творчества, удовлетворения. Время получения первых материальных результатов после проделанной работы. Пятый лунный день связан с важнейшими трансформациями, внутренними изменениями. Можно сделать существенный шаг в своем духовном развитии. Символ — единорог, обозначающий верность принципам долгу. Очень важно уравновесить в себе противоположности, найти общее среднее, баланс между внешним и внутренним, личным и социальным. Постарайтесь разобраться, кто свой, а кто чужой.